Купил ты, значит, такой микро за 40 гривен, и он стал жутко шуметь, скрипеть и впереди. Мог купить штаны, дебил, вместо этого огромного микрофона. Ёть, твою мать, за 40 гривен штаны, блядь. Ну ладно, есть несколько решений данной ситуации. Сразу предупреждаю, что не буду говорить о заземлении и прочей поебели. Мы будем устранять только софтовую проблему. Вопрос заземления с помощью батареи я все-таки должен помянуть Это просто искусство инженерной мысли. Первым делом переустановите или установите драйвер звука Реал. Вы можете скачать его на официальном сайте. Там такая медленная скорость, что я не буду говорить. Так что я перезалил его на свой сайт так что, можно сказать, что я ваш спаситель. Ой, нет-нет-нет, ни в коем случае не скачивайте оттуда. Там же вирусы. После установки драйвера и перезагрузки ПУКа, нам нужно поменять формат записи микрофона. Идем, короче, в пластическую панель управления. Звук, запись, выбираем наш микрофон и заходим в свойства. По вкладке дополнительно, самым первым пунктом, есть формат по умолчанию. Экспериментируем с этой настройкой, снижаем, понижаем и смотрим на результат. Также зайдите в вкладку ⁇ Уровни ⁇ и выставляем усиление на плюс 10 дБ. Или вообще можно поставить на 0 дБ. Все в зависимости от вашего микрофона. И также рекомендую поэкспериментировать с самой громкостью микрофона. После этого всего заходим в улучшение и ставим галло-очку напротив подавления шума. Если у вас сильно выкручена громкость динамиков, то рекомендую на время записи ее уменьшить, так как динамики скрипят и добавляют еще больше шума. Готово, после этого всего гемароя у вас звук будет в разы лучше. Но если у вас нет там на вашем главном микрофоне, Торкинду сделать ее из обычной, например, губочки. Ну и конечно же не забываем про обработку волоса в специальных программах.